Какой счет, ко? Короче, убирайся. Я вижу, у тебя возникли вопросы? Ну. Пока только один. Какой? Твою мать! Вы что твоите? Мой деловой партнер. Карпе Дием. Лови момент. Латинское изречение.